фу и быстренько коротенько минут на 40 о том что нового нового собственно глобальные вещи это новое это новый логотип начнем с этого новый логотип остальное в принципе все по-старому Концепт фильма «Фо Фронт очень простой, мы поймали двух снастых парней, а, прорайдеров, это Эрика Хей, вот это, вот, которая не выигрывает, ну, проще говоря, Ходжи и Кая Петерсона. Один, как бы, парень вообще не любит поворачивать, поэтому лыжи, его концепции Ходжи, у них радиус 35 и 30 метров как бы ну зачем поворачивать, да старый стал уже сколько можно поворачивать, зачем мочи уже либо к либо уже и не еть тогда как бы вот второй вообще в принципе, в принципе не ездит, он больше летает но давайте по порядку, в общем-то модели старые если кто следил, тот следил, тот кто не следил, может вернуться посмотреть по сути два раздела это модели Ходжи для тех кто катается, в этом году они стали легче Конструкция облегчили, все остальные параметры остались те же То есть очень спрямленные, очень скоростные лыжи со скоростным рокером Скоростной геометрией, стабильно, жесткие Для хорошего мочилова В разных талиях, в разных ростовках Выбирайте в себе геометры и мочите Поворачивать не надо, не рекомендуется Больше очень всегда Концепция это такие лыжи, пришедшие с парка, потому что Кай Петерсон, он такой полупарковый парень. Это лыжи с широкой геометрией, очень маневренные, очень расширенные, для, с хорошим сплэйтем, практически симметричные для прыжков, но все-таки катальные, то есть не надо путать, это не фристайл, это катные лыжи, фрирайдные каталы. В общем-то, собственно, отличия у них тоже отличаются, они в геометриях, отличаются. Они братятся в поворотах. В этом году они стали.. Реально легче, они практически стали очень легкие, вообще ничего не весят. Поэтому я бы, наверное, вот если так вот говорить себе, я бы смотрел бы их, потому что они будут более маневренные, более uh, широко применяемые в реальных катаниях там России и того, что как мы все среднестатистически любим, такие более лояльные для катунов лыжи. Ну и опять-таки ходить на рюкзаке с ними тоже будет легче и проще. Юли, достаточно легкие лыжи, но вот это уже фристайл чистой воды, при том фрирайд фристайл, то есть бэккантри слов стайл для прыжков на целине, широкие легкие вертки в двух талях. это пошире и поуже для а, детей подростков, то есть я бы сказал, что это не облегченная версия, это просто детская версия, как бы. но фристайлиста, в общем-то тут понимать нечего, два варианта. Модель Девастатор. Это, можно сказать, такой универсал всеядный. То есть это лыжи для всего. Это и для прыжков можно попрыгать. И для фрирайда можно пофрирайдить. И можно по прозрачному склону. Но так, насколько это можно понимать. То есть, в принципе, в принципе все на всех на них можно. По прозрачному склону. Но эти будут более таки карвые, более стабильные, более острые. более, как бы, понятные именно так. Для катальщиков подготовлены склоном. Девастатор. Я бы вам сказал так. Это, если есть желание одной лыжи на все, то это вот она. И если вы еще не определились, где вы хотите кататься, то это тоже, в общем-то, оно. Как бы Но смотрите параметры. Опять-таки на сайте мы подробнее про нее напишем, чтобы сейчас не тратить на это время и успеть рассмотреть другие. Дальше, на мой взгляд, очень интересная штука. Такая похожая на беговые лыжи. Я, честно говоря, сразу так не, не понял, что это такое. А все, все очень просто. Это модель для чисто могула. То есть, ребята, вот вы любите бугры, там говорите, ой, я люблю бугры. Вы не понимаете, вы не умеете готовить. Да пожалуйста, чё, вот такие вперед. Иди умри там на, на, на могуле. То есть, вот как бы для любителей вот этого ретро, всего ретро-катания, ретро-лыж, ретро-стайла. Вот, пожалуйста, вот. Могу, могу, чисто могу. В общем-то, и завершает все три парковых лыжи. Две из них э, из прошлого, ничего в них не изменилось. Ну, кроме того, что немножко они стали полегче. Это модели Wise и Switchblade, Они были, они поменяли дизайн, стали полегче. И новая модель, это вот эта вот штука, Вандал, с таким вот очень забавным дизайном, приятная на ощупь, хорошо так как бы сделано. Но, опять-таки, с новым логотипом. Вот, собственно, это тоже парковая лыжа, расширенная немножко, такая на фан, универсалка для, в общем-то, вне трассы и в парке можно на них тоже хорошо, очень как бы яркая, красивая, честно говоря, ну, на мой взгляд, симпатишка такая, приятная, симпатичная лыжика. В общем-то, на этом я бы сказал, что основное блюдо то фронта и заканчивается. Дальше идут женские детские модели, ну, куда как бы я не очень хочу залезать. Хотите, если вам интересно, открывайте каталог смотрите. В общем-то, все общее впечатление от лыж, на самом деле позитивно. Как бы оно мне нравится, они мне нравятся, они мне симпатичны. Вот лыжака, особенно даже в хорошем дизайне, вообще очень миленькие. Все, но ну, надо катать, не диванный вид спорта, пойду искать на тестах. Чтобы не пропустить тесты, подписывайтесь на канал. Встретимся. Пока.